Приветствую всех! Решил сделать обзор таблицы Paracalc версия 5.4 Подготовил некоторые кошельки из блокчейна, вставляю их Переходим на вкладку Report Нажимаем обновить Загружаются данные Так... Теперь мы видим, я подготовил кошельки, которые становились в холд ежемесячно 1 числа. Вот только два кошелька они смог найти. У всех этих кошельков 1 миллионная структура. То есть 1 миллион это достаточно легко сделать себе эту структуру, если вставить кошелек, один кошелек в месяц в свою же структуру. То есть нужно откупить с биржи 1,9 миллионов монет на протяжении полутора лет. То есть примерно каждый месяц, если по текущему курсу, то вот 330-350 долларов в месяц нужно откупать монеты на бирже. Давайте перейдем сразу к новому функционалу. Вот, например, кошелек, который находится на 525 дне, который вот был самый первый, который был поставлен в холд статус. У него сейчас красная зона, то есть сейчас добавилось, добавился новый столбец, где пишется красная зона и сколько дней осталось до красной зоны. То есть у этого кошелька видим, что через 3 дня будет красная зона и написана дата, и даже время. То есть, время, возможно, будет небольшая погрешность. Один час, два часа. Но я думаю, это не существенно. Потом мы видим, как обычно, баланс, суточная добыча. И добавилась месячная добыча этого кошелька. То есть, мы видим, сколько в монетах добудет этот кошелек. С учетом ежедневной эмиссии средней ежедневной эмиссии то есть эту эмиссию вы должны прописать сами сейчас вот стоит миллион, можно поставить допустим 700 тысяч и нажимаем кнопку обновить вот было 4000 там с чем-то, сейчас видим уже 5000 то есть если в системе будет мало добываться в этом месяце, то вы соответственно больше получите монет также идет подсчет сразу в валюте. Эту валюту вы можете сменить вот в этом поле. И получается процент месячный, который добудет этот кошелек. Этот процент меняется. То есть в зависимости от периода, в котором вы находитесь. Вот, например, кошелек, который был поставлен 1 ноября. Холд статус сейчас 10 день у него, и он за месяц добудет всего лишь 0.45% от своего активного баланса. Потом видим вот следующий кошелек, который был еще 1 э, октября поставлен, то есть у него 40 дней, у него уже 0.58 добывается, и мы так видим, что чем дальше с каждым месяцем ежемесячный процент начинает увеличиваться в геометрической прогрессии. И вот, например, вот сейчас на 467 день, когда вот месяц до красной зоны осталось, он добывает почти 20% в месяц. Это стоит сказать, что для всех кошельков, которые имеют 1 миллионную, 1 -миллионную структуру, Эту структуру достаточно легко сделать, если откупить себе вот такой баланс. Можно своими же монетами сделать себе такую структуру. И получается, вот в этом поле подсчитывается также процент месячный, который добывает все монеты ваши одновременно. И сумма монет. То есть мы видим то, что ежемесячно в данном... В данном варианте добывается 110 тысяч монет. То есть один кошелек новый у вас добывается ежемесячно. Что делать с этими монетами, решать как бы вам. То есть можно вот этот кошелек, например, который уже в красной зоне, вот этот параманинг продать и можно сказать иметь доход в 345 долларов ежемесячно. Если же вас текущий курс монеты не устраивает, и вы хотите продавать его по дороже цене, вы можете разбить этот кошелек и поставить его также в статус В принципе, по новому функционалу это все. Если будут вопросы, обращайтесь. А, еще хотел добавить. Таких... Людей, которые могут себе откупить вот столько монет, может быть в системе всего лишь 1286. То есть, понятное дело, что не все могут себе позволить столько откупить, но те, кто могут, их на самом деле не так уж и много может быть. То есть, как видим, вот общий парамайнинг у этих кошельков сейчас 1700, то есть, можно сказать, 6,5 тысяч, тысяч долларов нужно, чтобы откупить себе такое количество монет и иметь стабильный доход в 350-330 долларов ежемесячно. В принципе, это все, что я хотел показать. Скачать эту таблицу можно на сайте tech.prism.vip. Не забывайте при, запуске, при первом запуске таблицы разрешить редактирование таблицы и включить работу макросов. Если будут вопросы, обращайтесь.